Приветствую вас, друзья, с вами Тёма, и сегодня мы поговорим про такой давно наболевший вопрос Реально ли выиграть в казино? Сегодня я отвечу на ваш вопрос, даже скорее покажу, продемонстрирую Реально это сделать или нет? А буду демонстрировать на таком слоте, как Резидент, вот он находится, собственно Также он находится у вас уже внизу в описании по ссылочке Угу, поднимаем мы сразу почти косарь если с этим выигрышем Ой, у нас же не было огнетушителя, ставочка маловато Ладно, сейчас справим, поставим побольше уже Ставим 180 даже И продолжаем, друзья, продолжаем Надеюсь, я не поспешил, не погорячился со ставкой Иначе может все быстро и плачевно закончится. Ну ладно, в принципе, неплохо, 200 поднимаем Начинаем постепенно понемножку выходить в плюс еще 400? Слушайте, неплохо. Даже полкасика. 600 даже. <смех> не успеваю, друзья. Просто не успеваю за цифрами. В следующий раз сначала жду, потом говорю. Угу. Я думаю, тут и говорить не стоит. А вот здесь стоит уже. Вторая бонуска, друзья. Вторая. На этот раз огнетушитель у нас уже имеется. Бояться не за что. Вот. Видите, к счастью, нам помог. Спас нас. Нет, не помогло нам, друзья, это совершенно, но... Мы не ощаемся, полтора катика мы уже имеем. Сделали в два раза больше, чем было изначально. Поэтому результатом мы довольны. Третья бонуска. Подоспела не за горами была, надеюсь. Нам тут повезет больше, друзья. Конечно, везет нам больше, в разы больше, причем. Опять-таки огнетушитель спасает. И, и стоило нажать на последнюю. На последний сейф. Но так или иначе, мы подняли 4,5 тысячи. И после этого вы еще будете спрашивать, реально ли выиграть казино. Ответ прост. Ответ на ваших глазах. Не, копейки, мелочь. Не акцентируем даже внимание, просто продолжаем. Да, кстати, там внизу в описании содержится еще одна ссылка на мой телеграм-канал уже. Вторая. Создал я его недавно, но уже содержится там разная халява. Разный эксклюзив, эксклюзивный контент. И, в принципе, будете следить так за мной и узнавать все с самыми первыми. Так что переходите, подписывайтесь. А у нас уже четвертая бонуска. Слабая бонуска сразу видно. Будет, к сожалению. Ну, x 5 так или иначе. 800 мы поднимаем. Огнетушитель спасает, выручает. И... И это еще не все даже, друзья. По сути, 3 из 3. Сейчас, может, еще и с двери угадаем, а? Как думаете? 8 предкат... Ай-яй-яй. Ну, что ты там забыл? Мог уже за правую стать. Ладно, друзья, бывает, бывает. В принципе, я и так доволен. Уже, потому что мы имеем 7 косарей. Угу. и еще 400 сверху нам выпадает. И пятая бонуска уже на сегодня команд Сколько они еще будут залетать? Резидент, братишка, ты не подустал? А, ну ладно, это такая. Вот это реально слабая бонуска. Я называю такие бонуски проходными. Типа, вроде как есть, а по факту и ничего не получаем. Ставку отбили. И все на этом. Ладно. Я и так вам, в принципе, уже доказал, показал. Что все реально. Более чем даже. Особых усилий тоже не надо, никаких прилагать. Лишь было бы желание, как говорится. Надеюсь, больше вы не будете спрашивать, задавать вопросы. Реально ли вы играете в казино? Тёма, расскажи. Рассказал, друзья, рассказал и показал к тому же. И словил еще одну бонуску, шестую уже. Надеюсь, это будет не проходная. Это не проходная. сразу мы получаем кубок. Всевластие. И, соответственно, Х25. Вместе с ним даже два кубка, прям в две руки. Так, а сколько это, сколько это? Сколько это? Это много, это, по-моему, 9 косарей. Да, друзья, это 9 тысяч мы еще сверху получаем. А начинали вообще с копеек, было меньше косаря даже. Седьмая полностью. Камон, сколько можно? Ай, ну... Ладно, хотя бы огнетушитель был. Еще x10. Камон, серьезно? Просто уйдем сегодня миллионерами, проверяйте. Напоминаю, играем мы на таком слоте, как Резидент. Вот он, собственно, находится. Своими делами занят, не обращает на нас внимания. И, скорее всего, даже не подозревает. Что ссылка на него находится, друзья, в описании. Так что переходите, заходите к ним в гости. И начинайте зарабатывать большие деньги вместе со мной. 200... 260. Пойдет, пойдет. Так, что там огнентушители принесут? Косарик будет? Да, друзья, касали 200 даже Нормально Я доволен Восьмая Или нет, или девятая Я уже, друзья, честно говоря, сбился со счета Так что напишите в комментариях Если я немножко Ошибся Да ладно Серьезно Четыре и четырех Это суммарно 50. просто пятьдесят 9 косарей опять мы получаем. И опять не угадали 50 на 50. Вот не везет, не везет нам. Просто посмотрите, как плавно наш выигрыш перетекает к нам в карман. Наш баланс. Имеем ровно 30к. И, в принципе, думаю, на сегодня можно на этом заканчивать, Поднимая вот такие вот бабки. Надеюсь, да, больше у вас вопросов не возникнет. Реально ли выиграть в казино? Ответил, друзья, продемонстрировал в наилучшем виде. Играли мы на таком слоте, как резидент. Ссылка на него находится в описании. Он вас уже ждет. А я заканчиваю на этом. Удачи вам, ребят.